Привет всем, с вами Алекс, канала Ради Прикола, из новостей. Я вчера вечером выложил первое видео, у канала уже 10 подписчиков на сегодняшний день. Вот, поэтому с этой торжественной цифрой я хотел бы поздравить всех нас. Сегодня вечером, ночью, вчера, вчера ночью, сегодня утром, вот так Вчера ночью, сегодня утром. Прошел небольшой дождь, и я подумал прогуляться по лесу. Ну и для того, чтобы прогулка была не только прогулка, я взял с собой еще кахон. Так как был дождь и немножко мокро, я взял пакетик с собой. Ну, пакетик там не, не, не BMW, а М-пакет, не AMG, а Мерседесовский. Вот, а пакетик как пакетик, целлофановый, всем знакомый. В лесу спокойно, тихо, сегодня серое небо. Но настроение все равно хорошее. Набью пару битов. Подвищу на пакетик. Вашему вниманию предоставлена композиция кахона на пакетике. С лавочкой. Импровизация. Я думаю, что я сейчас что-нибудь набью. Приду домой и поверх сделаю небольшую дорожку на электрогитаре. Ради прикола. Знаете, такой анекдот. Чувак сидит и дергает долго-долго за одну струну. Том, том. Ну, один из музыкантов. Он подходит и говорит, слушай, ну, как бы, на гитаре можно же там переборами всякие играть, да, аккорды там всякие, всякие различные, там, начинающие, более продвинутые, там, какие-то, да, можно наигрывать какие-нибудь темки, ритм, как бы, что ты на туре сидишь тут одну и ту же струну дергаешь? Он говорит, Эй, братан, это они все ищут. А я уже нашел.